Сегодня мы разберем 5 мифов о похудении. Миф номер один: сельдерей, грейпфрут и капуста сжигают жир. На самом деле нет таких продуктов, которые сжигают жир. Некоторые могут увеличить скорость метаболизма, но лишь на небольшой промежуток времени. Миф номер два: от зеленого чая стройнеешь. Это не так. Зато в чае содержится много полифенолов, веществ, нейтрализующих опасный для артерий холестерин. Миф номер три. От каш полнеют. Крупы – источник углеводов. Кто ест больше медленных углеводов, каши из цельного зерна, содержащие большое количество клетчатки, теряют вес и медленнее набирают его. Замечен интересный принцип Качели: Если сочетать углеводы и жиры, индекс массы тела растет. А вот если не сочетать углеводы с жиром, индекс наоборот уменьшается. Миф номер четыре. Чтобы перебить аппетит, надо съесть яблоко. Неправда, яблоки и другие фрукты аппетит не подавляют, наоборот, разжигают. Миф номер пять. От сухарей не так быстро толстеют, как от хлеба. Утверждение не соответствует действительности. Сухари более калорийные, в них жира больше, чем в хлебе. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!